Когда-нибудь ты потеряешь все. Мне говорили, я не слушал никого. И если хочешь быть красивее еще, Возьми мне Джека два по столу. Когда-нибудь назад вернется все. Я буду верить больше. Не остается ничего. Если хочешь ближе стать ко мне еще. Возьми мне Джека два по сто. Когда свобода стоит той единственной любви, когда дороже дома уличные псы, твое счастье плачет ночью выключая свет. Молись, как можешь о себе.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 забудь когда я пьян несу бог знает что смотри на часах пол первого всего если хочешь сегодня быть вместо нее возьми мне джека два по 100